Против российских ракет американская армия бессильна. В китайской прессе обсуждают возможное развитие событий в плане противостояния России и Запада. Китайские обозреватели отмечают, что в США были уверены в том, что Россия блефует при выставлении конкретных требований к Вашингтону и НАТО. И когда Москва предприняла решительные действия, на Западе началась тревожная суета на фоне лавины критических заявлений. Обращающую на себя внимание публикацию сделал китайский информационный ресурс Бэджааха. В публикации говорится о том, что если бы США могли, то уже давно развязали бы против Российской Федерации войну. Но, как пишет китайский автор, США понимают, что против российских ракет американская армия бессильна. Из материала, российские ракеты способны за считанные секунды уничтожить целый город даже без ядерного оружия. Китайский автор пишет, что все это не пустые слова. Дело в том, что американские военные аналитические центры постоянно изучают ситуацию в плане мощи своих противников. Изучение военных возможностей России проводится постоянно. И для американских военных аналитиков вполне очевидно, что эти возможности за последнее время существенно возросли. Причем возросли они именно в плане развития ракетных вооружений. В материале Байджаха говорится о том, что российские ракетные войска способны нанести поражение армии США даже без использования ядерного арсенала. Китайский автор Америка начинает понимать, что русских действительно лучше не злить. На этом фоне в китайском Саха вышел материал в котором говорится, что речь Владимира Путина, в которой прозвучали слова о признании республик Донбасса, была такой, из которой и Украине, и США нужно сделать оперативные выводы. Китайский автор отмечает, что Запад, который долгое время считал Россию неспособной на серьезный ответ, теперь понимает, что Россия может давать такие ответы, которые показывают, что однополярного мира больше не существует. Всем спасибо за просмотр.